Приветствую вас, тельцы! Сегодня мы поговорим об очень интересном периоде, который нас всех ожидает. Это время Ортроградной Венеры. Поскольку Венера является вашим управителем, то ее ретроградное движение на вас произведет очень серьезное впечатление. Но давайте сейчас поговорим подробнее. Во-первых, этот период будет длиться с 19 декабря по 28 января. И если говорить коротко, то можно сказать об этом периоде, как возврат в прошлое. Ну, что может быть в прошлом? Это, например, могут вернуться какие-то ваши старые любовники, любимые, потерянные, потерянные любимые. Это старые друзья. Это может быть, если говорить о финансах, пересмотр каких-то финансовых условий, финансовых сделок появится шанс продать что-то, что у вас давно не продавалось, даже купить. Купить, если вы уже давно построили планы и уже наметили себе не хотите ничего менять. то есть Можно выгодно, для вас именно можно выгодно вложить. О более благоприятных таких моментах я вам расскажу чуть позже. Можно вложить денежки в недвижимость. Теперь еще что можно сделать? Конечно же, покупка антиквариата. Тоже ваше и тут еще может быть благоприятно для вас осуществить намерения, связанные с какими-то обязательствами издалека, то есть дальними странами, дальними поездками, дальними путешествиями. Вот основной курс идет на дальний прицел. Дело в том, что у вас эта Венера будет двигаться по девятому дому. Верно? Да, верно. Вот 7, 8, 9. А 9 дом у нас связан с чем? С философией. Связан с высшим образованием. Кстати, хорошо получить или высшее образование, о котором вы давно мечтали. Ну, Тот, кто в этом заинтересован, очень благоприятный для этого период. Вложить в себя именно в получение высшего образования. Кто работает в этой сфере, хорошие денежки к вам придут. И для тех, кто занят в каких-то иностранных компаниях, иностранных инвестициях участвуют. Вот это тоже ваше время. Пришел ваш час. Наконец-то все дела сдвинутся с точки. Ну, если они имели какие-то подтормаживающие действия. И тут еще... Какие у вас интересные ситуации? Конечно же, грамм продолжает идти по вашему знаку, он будет здесь находиться достаточно долгое время и периодически будет вас будораживать. Ну, сейчас, учитывая, что он находится в середине знака, то, наверное, максимально он будет проявляться в картах тех людей, которые родились в середине периода тельца. Это приблизительно ну, где-то с 1 там, по 12 мая, вот где-то в этих датах. То есть ваше настроение может быть неровное, может быть, часто капризный, не то чтобы какие-то могут быть ваши действия под импульсом не совсем присущие для вас, потому что тельцы, в принципе, люди очень спокойные, уровно ну, вот, чтобы вы понимали, если кого-то как-то там что-то беспокоит в своем поведении, то просто сейчас такой период. Это нужно понять, принять и пережить. Зато, как правило, после прохождения урана, человек становится более мобильным, более гибким и умеет приспос... То есть он может научиться за время прохождения урада по его солнышку, научиться приспосабливаться к обстоятельствам по-новому и к новым обстоятельствам по-новому хорошо, давайте теперь будем более подробно смотреть чем нас встретит вас 19 декабря ну во-первых в этот день будет полнолуние в близнецах, близнецы у нас связаны с информацией, это день непосредственно может принести искажение в плане информации, поэтому будьте осторожны. Ничего не планируйте, тем более, что это воскресенье. Лучше выспаться, просто поспать и провести его спокойно, как минимум до обеда. Далее, с 19 по 4 января Ретро Венера будет находиться в обнимочку с Плутоном. Вот они вместе идут в обнимочку по девятому дому. Очень интересный период. Он тут затрагивает узлы. У вас узел здесь уже во второй дом. Ну, здесь точно день деньги. Вот деньгами пахнет. Это вот прям ваше. Ох, что-то будет интересное происходить. Смотрите. На этот период можно планировать что-то крупное и важное, если вы к этому шли уже давно. То есть, если вы к этому уже давно готовились, тогда ждите дивидендов, во-первых, от очень интересных сделок, или можете в конце концов решиться. Какие-то важные мероприятия в своей жизни, и они действительно окупятся. Далее, 2 числа у нас произойдет... Новолуния, новолуние будет в Козероге, тоже ваш 9-й дом. То есть, лучше всего какие-либо новые дела, все-таки уже по теме 9-го дома планировать после 2 числа, после праздника. Отдохнете заодно. Еще интересный период с 29-го. С 29 Юпитер. Планета удачи и счастья. Так, она у вас находится. Это где ваши рыбы? это одиннадцатый дом друзей, она вас пойдет по дому друзей, и поскольку она находится в благоприятном аспекте к вам, она вам будет помогать. То есть будете обращаться за помощью к друзьям, и также благоприятно будет работа в коллективе, с коллективами, будет приносить вам очень благоприятные обстоятельства для решения различных ваших вопросов. Также с 26 по по, по, по четвертое да, по, по, нет, по седьмое Венера будет находиться в аспекте с Нептуном ну, давайте посмотрим, вот Венера она выстраивается, во-первых, в одну цепочку с Меркурием, планета коммуникации с Плутоном и вот, кстати, мне сейчас идет, что по девятому дому, наверное, многие из вас подумают о переезде а может быть кто-то купит недвижимость где-то очень далеко, то есть за сотни километров от того места, где он живет и переедет в итоге так формирует аспект нептуну вот он поскольку это связано с зоной дружбы то и больших коллективов то вот как раз этот период с 26 по 7 наиболее благоприятен для того чтобы делать какие-то совместные то есть вы получите выгоду из совместных мероприятий с большими коллективами и от своего дружеского окружения. То есть это даже элементарные какие-то поездки, договора, встречи, все пройдет удачно. Далее, с, с, с э, так, 7 10 Ну вот здесь уже начинается один небольшой период, на который нужно обратить внимание. Здесь может быть, по-моему, в информация у вас. Сейчас я смотрю. Сейчас смотрите, задействован второй, восьмой и одиннадцатый дом. То есть деньги, чужие деньги, коллективы, друзья. Вот эта сфера, она может оказаться обманчивой для вас. С седьмого по 10 То есть, возможно, какие-то неточности, обманы, ошибки, связанные с большими коллективами и друзьями. Ну, говоря простым языком, не обольщайтесь насчет денег. Или не одалживайте, или вам, может быть, их не вернут. Возможно, какие-то обманы. Даже небольшие потери. То есть, будьте осторожны со своим кошельком. Далее, с 14 по 25 Меркурий будет ретро-ретроградный. Будет идти по... Козерогу, вернее, по, -по, по Водолею, потом с 26-го он перейдет в Козерог. Но, скажем так, он ретроградным будет до 4 февраля, поскольку Меркурий у нас связан с документами, с договорами, с техникой, то ну, вообще со временем, то все, что связано со временем, оно будет подвергаться испытаниям. Возможно, неточности, возможны ошибки, какие-то переделки, переносы. Также Меркурий это еще друзья, встреча со старыми друзьями. Вообще январь это можно сказать такой, ну если не мертвый месяц, но этот месяц, наверное, знаете, как бы закрытие всего того, что было начато ранее. Вот он подведение итогов, его закрыли, все сделали, и уже с чистой страницы потихонечку в феврале уже начинают события набирать ход. Причем обратите внимание еще вот на этот квадрат к вашему рану от Меркурия. То здесь, знаете, какая-то ваша ну, прям упрям, упрямство, прям острое станет во главу угла. Какая-то нетерпимость, непримиримость к чему-то. Ну, вероятнее всего вы почистите свои... Так, а что вы почистите? Так, смотрим. Десятый. Но это дела будут касаться вашей карьеры. Может быть, кто-то поменяет сферу конкретно своей занятости, а может быть освободиться от каких-то его сдавливающих условий, ну захочет свободы. И это будет касаться конкретно вашей высшей цели, ваших высших планов. Следующий аспект с 14 по 28 будет квадрат от Венеры, вернее не квадрат, а тригон урану Ну могу сказать так, что то, что вы сделаете по квадрату с Меркурием, даст положительный результат по тригону с Венерой отдаст положительный результат даю подсказочку взгляд именно за границу или взгляд туда где находится все далеко, другая страна дальние дороги ну, сюда также подходит высшее образование, иностранцы, все, что связано с дальними странами. Вот, вот эта сфера, она для вас окажется наиболее выгодной. Ну и у вас еще здесь что? Вы знаете, в течение всего периода вас как-то еще будет беспокоить сфера чужих финансов, чужих ресурсов, возможно, какие-то споры у вас будут, желание отстоять что-то свое. Ну вот, до 26 января точно. Ну и вот, на события по 9 дому самое главное, такая ваша активность, она будет сосредоточена уже после 26 числа. То есть, когда ну, 25 уже начнет Марс заходит в козерог, ну здесь, конечно, вы активизируетесь. Это по дальним поездам, по делам, поездкам, по делам с иностранцами, ну и иммиграция, переезд, в общем-то, все сюда входит. Так, хорошо, с первой частью мы закончили. Ну, друзья, для того, чтобы посмотреть более подробно, что ждает вас, мы обратимся к системе Таро. Хорошо, как будет воспринимать Представители знака Зодиака Телец Окружающие на данном периоде Дьявол Ух ты Очень сильны Прям максимально сильны Максимально включаетесь В трудовую деятельность Это Человек, который хочет все и сразу И кстати очень харизматичны будете А давайте спросим Как будет ваша финансовая часть обстоять Давайте посмотрим Фортуна. То есть здесь ожидаются перемены. А к чему перемены? Ну, Смотрите, здесь вас ожидают удача, старшие арканы. В том случае, если вы будете что-то делать для семьи, для своего рода. И также здесь есть указания. Вот знаете, мне почему-то идет на Европу. Ну, опять же здесь есть указания на деньги откуда-то издалека может быть, даже связаны с поездкой, путешествием, организацией какой-то фирмы, какого-то нового дела. Хорошо, что у вас с работой будет? Ну, вы будете ну, нести, нести, скажем так, свою кресть, нести свою тяжесть, можете еще немножко отбиваться от дополнительных задач. Но здесь есть указание на то, что или кто из вас в начальстве ходит, то ну, вы будете прояснять вопросы важные, которые касаются бизнеса. А те, кто находится в подчиненном положении, то над вами будет стоять такой вот человек, император, очень сильный и властный человек. И, конечно, вы будете действовать по его указаниям. Теперь, что у вас, в принципе, в карьере? Карьера, карьера... Ух ты, тут у вас перемены. И ожидаются перемены очень скорые. Смотрите, вот башня. Башня. Перемены. Вот идет скорость. Но здесь тройка мечей. что-то вас может расстроить. Ну, кстати, у вас там есть указание на то, что что-то может произойти. да. И вот десяточка пентаклей. Знаете, как будто бы что-то может пойти не так. Перемены, которые вас могут не порадовать. Но, тем не менее, здесь есть указание на то, что по звезде, вот то, что будет происходить, это будет к лучшему. Вы повернете на свою дорогу. Далее. Что ждает по здоровью представители знака Зодиака Телец? По здоровью я бы хотела сказать, что по справедливости. Как вы к себе относитесь, то вы получите. Еще это может быть указание на обращение в заведение медицинского плана могут некоторые до да, обращаться причем знаете здесь скорость как будто бы ну, те кто себя не хорошо почувствует то нужно действовать очень быстро и здесь есть еще знаете что вот, вот прямо прям так таки звучит что заслужил то и получишь то есть как к себе относился то и будешь получать теперь что ожидает семейных близнецов ну и в принципе уж даже если у семьи, что у вас в доме, что у вас в недвижимости. Смотрите, здесь все стабильненько. Ситуация отдыха, равновесия, даже может быть какое-то предложение, что-то вас, вас держит, какие-то обстоятельства удерживают Но смотрите, деньги. Может быть какие-то крупные вложения, вложения во что-то. И теперь вы... Обычно такая ситуация выпадает на то, когда человек берет, например, в долг, ипотеку, кредиты. Очень на это похоже. То есть, вложился и теперь выплачивает. Вот так вот. То есть, куда-то уже вложился. То есть, зависимый от внешних обстоятельств. Вложился, теперь просто сидит и ждет. Так, и что еще? Еще выпадает, а не выпадает, посмотрим еще... Любовь, но ну, что в любви. Что на сердце у тельцов? Или они слишком заняты работой? Давайте попытаемся подсмотреть. Так, ну тут страсть, страсть, страсть, отдых. Так, так, так, так, так. Что тут у нас? В чем-то там разочарование у вас какие-то небольшие. Да, вот что-то тут какое-то такое. Везде младшие арканы дороги. Значит, я вижу так, что будет попытка что-то возобновить, начать сначала, но в итоге как-то вас результат не особо порадует. Не особо порадует, да, да, да. И я вижу, что поездка, то есть возможность куда-то уехать или кому-то уехать, или кому-то приехать к вам, она может вам принести обновление в эмоциях, в чувствах. Здесь идет у вас четкая подсказка, что человек должен быть с дороги, издалека. Одному вам скучно, одному вам грустно. Может быть, просто рядом с вами нету вашего любимого. Куда-то он делся, куда-то он поехал. И срочно нужно встретиться. Ну, на всякий случай, давайте смотри, посмотрим, возможно ли возвращение кого-то из прошлого для тверцов. Да, вот он вам. Влюбленные. Будет вам выбор. И очень активные с ними взаимоотношения. Хорошо. Давайте спросим, как пройдут дальние дороги для представителей знака Зодиака Телец. Про как пройдут дальние дороги и вообще все, что связано с Девятым Домом, поскольку у вас Венера будет идти по нему. В течение этого периода. Солнце, О, радость, радость, счастье. То есть, самое главное радости, смотрите, ну, ну, лучше просто некуда. Отдых, удовольствие, удовлетворение от всего того, что будет связано с переездом, с обучением, знаете, как восстановление гармонии, порядка, высшего порядка в мире. Здесь возможны приобретения недвижимости, приобретение семьи, восстановление. Ну, очень прекрасное сочетание. Хорошо, давайте теперь посмотрим <coughs> совет. Главный совет на этот период для представителей знака Зодиака. Телец. Что им посоветуют ли нормального? Она посоветует на чем-то поставить крест. События вашей жизни судьбоносные. И надо ставить крестик на чем-то. Кстати, вот часто указывая дерево на то, что нужно чем-то разорвать корни. И переехать. Да, Что-то обновить. Ну, более красноречивее, ну, трудно увидеть. Посмотрите, судьбоносная поездка, судьбоносный переезд, судьбоносная смена места жительства. Ну, что-то новенькое. Вот вот, вот вот, это хочу вам показать. Карту, дом. Видите, недвижимость. Аисты означает переезд. Конечно, иногда аисты еще детей приносит ну, изменения в семье, в укладе жизни. Ну, что-то у вас в семье будет меняться. Хорошо, ну, на этом я уже заканчиваю. Думаю, что прогноз будет вам интересен и полезен. Пожалуйста, оставляйте ваши лайки, комментарии. И помните, знаете, что когда я спрашиваю Вселенной, что будет происходить в жизни представителей знака Зодиака Телец, я всегда мысленно обращаюсь ко всем тельцам, кого я знаю. Поэтому чем больше я его знаю, тем больше этот прогноз будет лично для вас. Ну, а вам желаю удачи на ближайший период и до встречи в следующих прогнозах.